Всем привет! Наша любимая программа PDesign позволяет создавать прекрасные многоцветные фотостежковые вышивки, но при этом у нее самая маленькая библиотека цветовых карт. И сегодня мы разберем самый простой и удобный способ создания дополнительной палитры для программы PDesign. Вы знаете, наверное, такой способ, что надо зайти в изменения. Таблица нитей, создать элементы или создать таблицу. А вот есть такой простой и удобный способ, как импортировать таблицу из CSV файла. И, значит, и взять, эту подлитру, взять эту таблицу, проще всего, из другой программы. А какая программа у нас самая крутая в этом вопросе? Конечно же, имбирт. как у вас. У меня стоит новенький InBird 2018 года. Но даже если у вас нет этой программы, вы можете скачать ее с сайта InBird.net и установить временно, а затем удалить, когда она вам не нужна будет. Она свободно устанавливается. Она платная, только с полным функционалом. Итак, после установки программы вы заходим в мой компьютер. Диск C. Program Files. InBird 64. Charts. И вот здесь мы видим палитры разных производителей. Смотрим, каких нет у нас. Чтобы нам не делать второй раз одну и ту же работу. Ссылки Мадейра, Изакорд, Гутерман. Даже нет Гуннолда. Окей. Значит, мы возьмем палитру Гуннолд. Вот полиэстер. Выделим ее. Нажмем Ctrl-C. Ну, чтобы нам не работать с, с исходником Ctrl-C. Перейдем на рабочий стол. Ctrl-V. Вот именно с этой палитрой мы сейчас и будем с вами работать. Правой клавишей мыши на файл переименовать. Переименуйте три последние буквы расширения файла на csv да мы хотим теперь дважды кликните по файлу открыв его так отлично все экспортировалось как надо номер производитель название и rgb значения вот она вся палитра у нас. Окей, закрываем. Да, сохранить. Извините, среди форматов выберите CSV, разделители запятые. Сохранить. Да. Если у вас нет программы Excel, то поищите ее на онлайн-ресурсе Google, потому что без этой программы ну, сложно будет править. Теперь заходим в нашу программу. Опция. Параметры. Изменение таблицы нитей. Импортировать таблицу. Выбираем созданную палитру. Нажимаем открыть. Импорт таблицы завершен. Окей. Теперь вы можете пользоваться таблицей Google. Ой, извините, пожалуйста, Гуналд. Если вам не нравится ее название, то можно переименовать таблицу. Например, Гуналд. Полиэк. Окей. Okay. Okay. Заходим в программу снова и ищем Google. Если вы зайдете в папку, где располагаются палитры PayDesign, для этого необходимо зайти на диск C. Program Files у меня PayDesign 10, Program Files 86, Browser PayDesign. Майчат. И здесь вы видите палитру Гоналд Полиэстер. Именно вот эти палитры я вам, кстати, и выслала на форум. Фуфу -фу и Фуфу -фу Вискоза. Все, готово.